на канале свитки и сегодня у нас слайм чели хорошие ингредиенты вроде плохих а, а прежде чем мы начнем не забывайте подписываться на наш youtube канал а также на наши инстаграм аккаунты ну а что подписались ну тогда вы красавчики, начинаем! Мы будем тянуть бумажки. И, например, мне попалось плохой. Я вытягиваю с этой стороны. А если хороший, то соответственно вот с этой. Я Нет, я прочитаю. Ярик попался хороший ингредиент. Э, смотри, что там сказать. Вот так. Вот. О, Ярик попался клей с красителями. Надеюсь, мне тоже попадется хороший ингредиент. А пока Ярик выливает клей, я вытяну свою бумажку. Мешаем. Я хочу вытянуть вот эту плохой ладно сейчас вытяну здесь самый хороший Из кофе но это в принципе не так что мм, какой вкусный запах так <связывая> Вау, какой красивый цвет. Ну а теперь пришло время, чтобы Ярик снова вытянул свой бумажку. Ладно. Аккуратнее уроните. Ой, кажется, Ярик попался плохой. <связывая> <связывая> а, нет, хороший. <связывая> <связывая> Блин, так нечестно. У Ярика попались краски. Ну, у Ярика тогда будет некрасивый цвет, кажется. Я думаю, ты красивый. Ну, а пока Ярик выливает свою краску, я буду тянуть да. да, вы что, издеваетесь? Плохой. Так не честно. <смех> ну, это уже получше. Да. У <смех> тебя красивый. <смех> У тебя еще красивый. У тебя он хотя бы, по крайней мере, получше. Так, можно покушать. плохой. Береги... Что же? Конфетки. Ярик, везутчик. А я не везутчик. Что-то вообще, а у меня что, сухари с кореньем? Я настроен серьезно. Ну вот это, здесь хороший. Хороший, ура! Я вытяну. Это новенькая. Так. Есть клей. Сейчас-то у меня точно получится слайм. Так, добавляю. И у меня получится. <свист> Ой, как хорошо, что у меня клей есть. Моя Все, есть о, спасибо да, угу. да. хороший да, да. хороший я думаю, что да, конечно, есть. Только что. О, тебе пальцы добавочки-помпончики. Тебе Это надо что? есть? Да, надо. Чуть-чуть топай -чуть и мне. Вот столько хватит тебе. А мне нужно мозг. А тем временем я? Беру вот эту, вот... Нет, вот, эту. вот эту. Здесь хороший. Плохой! Подряд, плохой! О, один файс. Все добавляю. У меня вдруг вот реально здесь пирог просто, кофе, сухарики, яичко. Так, Ярик, что у тебя теперь? Ну-ка давай. Все. Плохой. Выбирай, Ярик. Нет. Это плохой Яр. Нет. плохой. Не плохо. Ой, ой, мой. Втягивай вот отсюда. Нет, прям тут пакет, дай. Эй, ч-то -то застережет. Только что. Эй! О, соевый соус. А, нет. А, это бальзамический уксус, поняла. Я здесь побольше добавляю. Давай. Все, хватит. Все, Как -то... -то -то. пахнет. А у меня будет желтый слайм с кофе. С запахом кофе. И с сухарями. Это, кстати, эксклюзивная добавка. Ну, а пока что я... Выберите. Вот это. А здесь все равно будет плохо. На практически 100%. Нет, хороший. Эй, нет, Я хочу вот эту. Это самое большее. О, она очень. Пенка для бритья, если я слез. хорошая у тебя. Выбирай. Вот это сюда. Вот это. Вот это. Yeah. Я пока что. Объявляем. <свист> <Выжили. свист> <Сюда. свист> О, у тебя зубная паста. Да. <свист> <свист> <свист> Только добавляй немножко. Эх, вот бы у меня зубная паста сейчас. Все. Давай. <свист> Вс. У тебя еще один вверх смотрите. Мм. Так, тебе немножко подбавлю. Теперь все этот соус испортил. Был бы такой офигенный слайм. Такой офигенный. Вау, прикольный. Сейчас моя очередь? Ну, да. Пьёка. Плохой. Да, плохой? Так, открываю. Йогурт. Ну, в принципе, неплохо. Как вкусный? пахнет? Да, вкусный, пахнет. У меня вообще воняет невкусно. А мне меня смотри, какой! Вот ты какой куча Да. Но ну, Ярик, давай вытягивай бумажечку. Так, надеюсь, плохой. <смех> плохой. Вот тебе поставшийся. И мне соответственно хороший. Шарики, надо ну, добавляй. Ой, с чем-то их руками начал добавлять. Вот так вот. О, у тебя еще здесь, смотри. Тебя... О, смотри, Ярик, посыпка и кофе. У тебя кондитерская посыпка. Смотри, что клевое, давай добавим. И кофе. А, кофе Вот, Ярик, тебе еще вкусный Кофе йог, мой любимый. Смотрю, что у меня. Смотрите, как у меня качает как шоколадка. О, у меня кремчик. Для рук. Да. О, активатор. Throw money down the drain get, get, get, get cash flow Throw money down the drain К сожалению, слайм не получился, несмотря на то, что практически все ингредиенты были хорошие. Мне кажется, это все из-за соуса. Ну а сейчас, ребята, пишите в комментариях, как вам наши слаймы из плохих и хороших ингредиентов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и Давайте посмотреть наше новое видео, как мы сделали огромный слайд. Ссылочка будет в описании. Ну а теперь всем пока! Вы были на канале «Свитки».